И всем привет, ребята, с вами житель Александр 5 Видео давно не было. Я, конечно, извиняюсь, как говорится, школа и т.д. и т.п. Из-за того, что у меня YouTube каким-то образом заблокировал прямые трансляции на канале, на моем, мне пришлось создавать новый аккаунт. Вот. Тут уже подписчики есть. Вот. Ссылочка будет на него в описании. Обязательно подписывайтесь. Здесь будут выходить стримы. Так что всех жду. Всем удачи и всем пока-пока.